Государственного Совета, которое запечатлел Репин на знаменитой картине заседания Государственного Совета. Эта картина находится в Русском музее. В подвалах Исаакиевского собора в годы войны хранились ценности из пригородных дворцов Петергофа, Павловска, Царского, царского села, Гатчины, те ценности, которые не успели вывести за Урал. И хранители музея бережно их охраняли, проветривали. Ну, в общем, это все находилось в подвалах Исаакиевского собора. но ну, понятно, что подвал не отапливался. И берегли как могли. Даже с детьми хранители здесь провели блокадные дни. Но не все остались живы, потому что в городе был голод. Это была блокада и 125 грамм хлеба. Для, для одного человека это, конечно же, очень-очень мало. У нас есть музей блокадного Ленинграда, посвященный городу в годы Великой Отечественной войны. Вот мы сейчас проезжаем бульвар, и он ведет в сторону площади труда. Это и есть Коногвардейский бульвар. Бульвар, который был засыпан не бульвар был засыпан, а канал был засыпан, по которому сплавлялся лед в сторону Новой Голландии. Новая Голландия – это остров. С левой стороны здание, соединенное арками. Это здание Сената и Синода. Это еще один архитектурный ансамбль Карла Ивановича Роси. Сюда переехал Конституционный суд из Москвы уже как несколько лет. Ну и здесь закон которые принимаются в нашей стране. С правой стороны памятник основателю нашего города Петру Первому, воспеты в поэме Медный всадник Александра Сергеевича Пушкина. Здание Адмиралтейства с правой стороны, комплекс зданий, и в Петровские времена именно отсюда со стапелей спускались первые парусные суда, построенные собственноручно самим Петром Первым. А с левой стороны мы видим памятник Петру I, Петр I плотник. Этот памятник был подарен в наше сегодняшнее время королевством Нидерланды на сегодняшний день здание Адмиралтейства размещается ну, здесь в руководство военно-морского флота. И с 2015 года Санкт-Петербург объявлен морской столицей нашей страны. Дворцовый мост слева. Вид на Петропавловскую крепость с шпилем и с маленьким корабликом флюгером. Ангел, который охраняет наш город, а мы на Дворцовую набережную переезжаем и проедем уже мимо Зимнего дворца, мимо Эрмитажа. Это все комплекс зданий, который включает в себя музей мирового значения под названием Эрмитаж. Именно здесь, рядом с Зимним дворцом, Екатерина II, в Малом Эрмитаже, изумруд... здание изумрудного цвета, размещает коллекцию, которая была выкуплена в Европе за долги у купца двадцать 225 картин. Именно они и послужили началом и основой той коллекции для Эрмитажа. Малый Эрмитаж. Эта же вот в первую коллекцию, которую выкупила купила 2 II, входили в коллекции Рембранта. Это возвращение Будного сына. Это Даная, это Святое Семейство. Две картины, которые являются шедерами мирового значения Мадона Мадона э, и Мадона Бинуа. Это картины э, Богоматери, написанные. Самим Леонардо да Винчи. Название этих картин, Мадонна Литта" и Мадонна Бинуа" это да, те давай, давай, давай. люди, которые владели этими картинами и подарили в дар Эрмитажу поэтому их по-прежнему и называют Мадонна Литта и Мадонна Бенуа. Это в зале итальянской живописи. Ну, да. Если взять во внимание, что в картине эпохи Возрождения Леонардо да Винчи всего насчитывается 14 в мире, и две из них находятся в Эрмитаже, это дорого стоит. Коллекция итальянской живописи, знаменитая голландцы, фламандцы, ну и прикладное искусство. В Эрмитаже зарубежная живопись. Все те шедевры мирового значения. А в Русском музее русская живопись. Мы проезжаем мостик Эрмитажный Зимняя канавка. С правой стороны дверь вы видите, и это дверь в музей Петра Первого. На этом месте был старый дворец Петровский. Его перестраивали, и здания использовали, ну как бы футляр в футляре. Сохранилось лишь несколько Окон, вот вдоль зимней канавки старого Петровского Эрмитажа. Их можно увидеть, но ну, прогуливаясь в этой стороне. Это та историческая часть города, связанная именно с Петром Первым. Петропавловская крепость, которую вы видите с левой стороны, это огромный музейный комплекс, где открыты несколько музеев и познакомиться с Петропавловской крепостью ну, можно целый день ходить. Это и монетный двор, это и усыпальница, собор Петра и Павла, это политическая тюрьма Казиматы одиночные где и Лень и Ульянов, Александр Ульянов был и Горький и Книжна Тараканова музей истории города и конечно же один из последних памятников который появился в Петербурге Михаила Шемякина Петр Первый в кресле сидит и многие утверждают, что и специалисты говорят, что памятник отснят с посмертной маски Петра Первого и, конечно, маленькая голова, огромные щеблеты, но размер ноги у Петра Первого был небольшой, 37 размер при его росте 2,04. Вы можете себе представить? нога 37 размера ну и конечно же платья которые хранятся например во дворце Марли в Петергофе вот только дворец Марли не могу утверждать что он сейчас открыт там есть платье с плеч Петра Первого называется Японча и плечики там такие маленькие маленькие в этом платье ну и ручной работы конечно же человек который строил город у которого планы были очень большие и петербург становится столицей а замысел строительства города наравне с европейскими городами повторение амстердама тот город который больше всего был ну, любим петру первому именно Голландия в Голландии Но ну, широкие улицы, большие проспекты главная перспектива города и если вы еще раз приедете в Петербург то от Адмиралтейства намечены трезубец Еропкина это значит три луча, которые расходятся от Адмиралтейства один из проспектов Невский проспект затем Вознесенская улица и Горуховая улица и Рубкин был обвинен, это один из первых архитекторов города, он был обвинен в заговоре против Берона при Анне Иановне, ну и казни. Ну а мы поворачиваем направо и перед вами открывается вид на знаменитый дворец, название которого «Мраморный дворец». Его еще называют «Дворец благодарностей». Екатерина II благодарила Григория Орлова за поддержку в государственном перевороте. Заказ выполнял ее придворный архитектор Антонио Ринальди. Единственный случай в мировой практике, когда архитектор... Ну, Надорвался на работах э, в России, он упал с лесу и повредил спину себе, не мог передвигаться. Уезжает к себе домой на родину в Италию. И Екатерина II пожизненно ему будет платить пенсию до конца дней. Улица, по которой мы движемся, называется миллионная. Она начинается от зимнего, от дворцовой площади. И здесь, рядом с Зимним дворцом, селились самые богатые петербуржцы, начиная с Петровских времен. Во дворике мраморного дворца, смотрю внутрь, за решетку, вы там можете видеть памятник государю Александру Третьему. Царь, которого называют царь-миротворец, это отец Николая II. Памятник, который вы видите, государь на коне, в папахе. Он украшал Знаменскую площадь. Это площадь перед Московским вокзалом. На месте павильона метро Восстания находилась Знаменская церковь. И площадь называлась Знаменская. И посреди площади был установлен памятник. Это в 1907 году. Но так получилось, что когда пришло, пришли к власти советы, праздник, памятник был опразднен и его перенесли сюда, во дворик мраморного садика. А спустя некоторое время, уже после войны, место памятника занял обелиск, посвященный 35-летию Победы, обелиск Алымова. И когда вы выходите из Москов... здания Московского вокзала, то перед собой вы видите этот обелиск. Его еще объезжают многие, ну весь транспорт наземный, который идет в сторону Александра Невской лавры или с обратной стороны в сторону по Невскому проспекту. О а памяти государя, государю Александру Третьему был перенесен сюда. Это именно его слова, которые и сегодня актуальны. У России могут быть только два союзника, ее армия и флот. Государь умирал тяжело, умирал в Ливадии. И, мы с вами вспом... вспоминали сегодня о том, что когда его отец Александр Второй на Екатерининском канале был... получил смертельное ранение, ему оторвало ноги, то пожертвование на строительство храма, которое было объявлено государем Александром Третьим, в общем, пожертвование давала вся страна. Александр III забирает всю семью и уезжает в Гатчину. И там семья живет в этом дальнем пригороде ну, практически без выезда. А ми многочисленные министры э, будут каждый день трястись в экипаже и приезжать с докладом к государю Александру Третьему. Именно его правление назовут тем мирным временем, когда не, было, не велось ни одной войны. Государь-миротворец. Однажды, в 1888 году, в 1898 году, семья царская возвращалась из Крыма и, нарушив все те, в общем, требования, которые нужно было выполнить, в общем, превысили поезд превысил скорость, Многие торопились, и хотя Столыпин, тогда министр транспорта железной дороги, он сначала станет министром, а тогда он был просто одним из инженеров железной дороги. Вот. Он предупреждал государя, что участок, по которому движется поезд, в общем, скорость превышать нельзя, что это, в общем может осложнить путь и вообще жизнь всем. Но к, нему, к его мнению никто не прислушался. И когда на участке вблизи Харькова станция Борки, поезд скорость сошел с рельс, то произошло крушение. Государь, царская семья тогда находилась в вагоне-ресторане. И первые вагоны они сошли с рельс, а сам вагон-ресторан, он был очень-очень искорежен. Одну из дочерей Александра Третьего вообще выбросила из окна. А чтобы дать возможность выйти членам семьи, государь на своих плечах, он был такой, такого могучего роста, держал на своих плечах крышу вагона ресторана. И все смогли выйти, были жертвы, и люди погибли, но вся царская семья осталась жива. И вот после этого случая... 1888 год это был и вся царская семья осталась жива но государь подорвал здоровье там впоследствии будет памятник и часовня построена уже в наше сегодняшнее время а так как у государя были больные почки в общем он начал потихоньку ну, практически увидать и уже в 1996 году, вот уехав в Ливадию, доктора сказали, что надо к морю, что государь должен поправиться, но иногда там в Ливадии он и умирает. А в это время Николай II едет со своей невестой Алекс, едет в Россию и уже из Ливадии они едут, в общем, сопровождая гроб государя Александра III сюда через всю Россию. Каждый город выходил проститься с государем, и вот такое наследие достается именно Николаю II. Похоронен был государь в Петропавловской крепости, а вот матери Николая II и жене Александра III ей через Крым на английском корабле в общем, удалось покинуть Россию. Последние, в общем, свои годы она проведет в Дании. Она датская принцесса, принцесса Дагмара. И две сестры Николая II, они тоже, Ольга и Ксения, они покинут Россию. Ну, удастся через Крым покинуть Россию. И вот Дагмара, она до последнего не, верил, не верила в смерть э своего сына Николая Второго, ну, всей его семьи. И ее последним желанием вообще в жизни было, чтобы когда ее не станет, останки ее перенесли в Петропавловскую крепость с рядом горячо любимым мужем. И уже в 90-е годы в общем, ее мечта сбылась. Прах ее будет принесен из Дании, Петропавловскую крепость Ну а мы с вами рядом с памятником генер генералистинцу Суворову. Суворов в образе бога, бога войны Марса. Марс Бог войны. И этот памятник во время Великой Отечественной войны ни на один день не закрывали никакими одеждами, никакими ящиками ну закрывали во время блокады и памятник Петру Первому, многие памятники укрывали, например в зимнее время в летнем саду специальными одеждами халщевыми укрывают все скульптуры, а потом одевают деревянные ящики. А вот что касается памятника Сугорову, то его никогда не закрывали, даже во время войны. И ополчение, солдаты, жители города, которые уходили на защиту Ленинграда, они отдавали знак э -э, ну, почести и давали клятву о защите Ленинграда. Именно Суворову они отдавали честь защиты города Покидаем центральную часть города, выходим на Троицкий мост, Петропавловка с левой стороны, а мы повернем направо и поедем по Петровской набережной, мимо вот этого красивого корабля. Это корабль, э, выполнен уже в наше сегодняшнее время, но напоминает э, те первые корабли голландские, которые начали торговлю с Россией в Петровские времена. И по легенде, которая дошла до наших дней, именно капитан этого корабля, такого же корабля голландского, сумел пройти все кордоны и вошел в Петербург. И именно капитана этого корабля Петр I щедро-щедро наградил. А тут в ответ ему и говорит, ну а чем же я смогу тебя отблагодарить за такие щедрые подарки? И Петр I ответил, Отправляйся в Европу и расскажи, что на берегах Невы новый город под названием Санкт-Петербург. Санкт-Петербург, столица России. И вот такой корабль занял место здесь, на Петровской набережной. Мимо часовни во имя живоначальной Троицы. И за серым забором впереди... впереди за реставрационными одеждами и за высокими липами в глубине здание из красного кирпича. Это красные хоромцы. Красный кирпич – это футляр. Под футляром первая деревянная постройка нашего города, домик Петра. Там сейчас ведутся реставрационные работы. Это обыкновенный сруб, который солдаты Петровского Петра I срубили жилище для государя. Буквально за несколько дней. Красная хороонце. А чтобы сохранить эту деревянную постройку, при Екатерине II одели в каменный футляр. Вот и получились красные хоронцы. А вот поворачиваем налево. И перед нами открывается вид на крейсер номер один. Крейсер Аврора. Здесь сделали велосипедную дорожку. И поэтому остановка вот по ходу, как вы едем здесь не разрешается но в самостоятельном порядке вы можете здесь побывать доехав до Финляндского вокзала Финляндский вокзал у нас справа вот и посетить крейсер крейсер прошел реставрацию в Кронштадте и на вечной стоянке теперь на противнохимовского училища морское училище имени Петра Великого в прошлом а после Великой Отечественной войны стало Нахимовское училище для тех детей, которые потеряли родителей, кормильцев в годы Великой Отечественной войны. С правой стороны Самсоновский мост. Мы по нему и проедем с вами. Самсоний Староприимец — это символ Петергофа, самый высокий фонтан в Петергофе. И одна из первых церквей православных, которая появилась в Петербурге, носит имя этого святого, святого Самсона Староприимца. По легенде, дряхлый старик победив в льва, превращается в молодого юношу. Ну а молодой юноша, это молодая Россия, это Петр Первый. И первая церковь с таким названием появится в этой стороне. Церковь за нашей, за нашей спиной, там в глубине, она на территории церковного двора. Первые сподвижники Петра Первого похоронены. И один из старейших православных храмов. Когда привозят святыни в наш город, их иногда выставляют в Исаакиевском соборе, а последние э, святыни выставляли здесь, в Сосонимском соборе. Ну а мы выходим на набережную Выборскую и будем держать курс на Зеленогорск. Посмотрите, Аврора уже у нас с левой стороны Нахимовского. Здание Нахимовского училища напоминают мозг корабля петровского времени и мы с вами нам бы выйти из города благополучно и мы с вами держим курс на зеленогорск впереди с левой стороны петроградская сторона и видна башня телецентра ее высота 300 метров плюс 16 метров антенна и мы движемся в обратный путь ну да снова пробки ну вот нам где-то метров 500 вот, вырваться отсюда и и дальше нам уже будет проще выезд из города затруднен так и важно выехать на Борис. Не забудьте подписаться. Иногда выкладываю что-то интересное. Всего доброго. Спасибо за внимание.